Всем хайшки, мои дорогие друзья, меня зовут Дэн, это канал Axelis Games. Мы с вами продолжаем играть в Контрабанд Полис. У нас давненько была серия. Ой-ой-ой, почти месяц назад была серия. Почти месяц назад была серия. Потому что вышла Resident Evil 4 вышла куча новинок, которые хотелось поиграть, пройти посмотреть, хоть и контрабанд полис тоже была своего рода новинкой. Так вот, что я думаю. У нас было два дня, мы прошли два дня, и сейчас мы будем смотреть, что у нас дальше. У нас впереди еще один напряженный день на границе. Сегодня мы будем иметь дело с водителями, которые привозят товары в страну. Смелее пригласите первого человека. Ладно. Погнали. Кто у нас там? О, он на Урале ездит, смотри-ка. Или это не Урал? Не, не, не, это... Это, блядь, послевоенная тачка. Ну что 7. у каждого перевозчика документы. должна быть действительно опись грузов потребуется у него нужны документы предъявите документы сам в рот бери так акиристан мешок цемента 10 холодильник 2 газовая плита 3 горючее вещество 2 унитаз 2 моющее средство 1 так, надо сравнить. Соответствие, номер паспорта. Соответствие, срок действия. Хорошо. Так, э, это все у нас подходит, правильно, паспортный контроль. Опись грузов. Хорошо, пойдем смотреть. Опись грузов. Документ реально с помощью планшета для учета груза. Хоба! А как запрыгнуть? Возьмите его со стола. а, -а, -а Я понял. На а С. Возьмите LKM, PKM, чтобы посмотреть запись. Так, мешки цемента есть. Это есть. А, я запрыгнул, так. Это есть, это есть, горючее что-то, мешок, мешок, еще мешок, еще мешок, еще мешок, еще мешок, унитаз. Отлично, теперь сравните записи в планшете. Семен 10, 2, 3, 1, 1, 1. 10, 2, 3. Ага, где еще горючие вещества? И унитаз! Так подожди. А где еще горючка и толчок? Так он получается меня обманул. Пропустите или разверните водителя. Опись почему не верна? Опись, почему не верна? Подожди. Подтвержденный груз. Ну, это мне не подходит. Так, досмотр завершен. Нет, я его не пущу, потому что опись неправильная. Сам ты, мрази, хорохо хорохови. Но я же правильно сделал? Правила въезда. Министерство транспорта меняет правила ввоза товаров. Вводится требование наличия водителей описи. А, блять, отметить ошибку надо было. Контрабандист. Наши разговоры... А, Наши службы подслушали телефонный разговор, благодаря которому мы получили а, конкретную информацию о другом контрабандисте. Национальность объединенной ралли. Ладно. Почему минус 100, блядь, за что? Ой, так там много машинок, а это что за хипи-мобиль, блядь. Давай документы. Выгружать товары. Так, это что? Это что? Подожди. А, надо было все разложить. Поискать контрабанду. Хорошо. Так, это все, правильно? Так, у меня есть фонарик. Опа! Контрабанда нашлась. А вот он, объединенный релли. Соответствие есть. По паспорту соответствие есть. По дате соответствие есть. Но... А как мне указать ему отчет о досмотре? Опись грузов. Вот она. Надо было написать, что неверно. А по паспорту? Похож? Похож. А... Так. Документы уже получены. Да какая разница? У него контрабанда. У него контрабанда. Все, я его не пускаю. Так, подожди, а почему он мигает до сих пор? Надо ножом разрезать, наверное. Опа! Подъехали сигарки. Сигаретки, значит, да? Сигаретки, значит, дружочек. Выйди-ка из машиночки, пока я тебя ножиком не прыгнул. Или на сейчас тебя насажу. Арестовать. Это не ошибка, дружище в Панамке. Ой, не фанампля, он как острый козырек, бля. Я все время привыкаю, забыл, а, что и камера и там, там бьешь точно. Бьешь? Тебе удобно? Хорошо отдыхай. Так, теперь мне нужно груз положить контрабандистский. Дожди. Все. У меня есть пистолет. Так, груз сложен. Пошли дальше за машиной. Попросим сейчас его машину убрать. А да. Приберись. Приберись, пожалуйста, дружочек. Пирожочек. Отлично. Плюс 60 долларов, серьезно? Просто потому, что я отметку не сделал. Херня говно. Коровка. Привет. Документы. Что переводим? Так, корова один. Это у нас есть. Это можно закрыть и это убрать. Арни солмас. Есть. Э -э, время. Есть. Еще нормально. Хорошо. Это пока все ок. Это пока все ок. Это пока нормально все. Срок действия. Фото по фото. Похож. Опись грузов похож Опись грузов Корова есть? Корова есть Дай-ка я фонариком пройдусь, дружочек, по твоей машиночке А то мало ли что здесь может быть Контрабанда может быть где угодно Дай-ка я попрошу тебя выйти Давай-давай, спортивка Хадидас, Хардбас просто видите какая музыка вдруг напряженная а это неспроста это неспроста и хера у тебя там медный двигатель подожди я не могу запрыгнуть ну вроде бы как все хорошо ладно можете ехать вернитесь в машину Закрывай капот ему. Корову надо вернуть. Или нельзя? А, ну ладно, он сам, наверное, ее заберет. Так, хорошо. А что туда смотри? Подтвержденный груз, корова. Хорошо. А как мне его пропустить теперь? Необходимо вернуть груз в машину. А как ее вернуть? А, загрузите груз обратно Все, корова на месте Так, досмотр завершен, на этом все Въезд разрешен Спасибо, до свидания Давай, давай, давай Уебывай. Так, у нас еще одна машина Пожалуйста, дайте денег Хорош. Плюс 60. Идеальный досмотр. о А вот этот на Зиле. Или как этот? Не Зил. А может и Зил. Так, этот у нас... А что у тебя бык? Раз, два, три. Правильно? Так, я сейчас сразу дай-ка осмотрюсь. Ну, вроде ничего такого нету. Шолек. Здорово. Документы, пожалуйста. Это необходимо, обязательно необходимо. Доли тамри. Есть. Транзит. Четыре козы. А что тогда досмотре? Опись грузов неверна. Потому что у тебя только три козы, друг. Правильно? Все, три козы. Досмотр завершен, на этом все, выезд запрещен, все, я отметил. В смысле, у тебя четыре козы, а ты везешь три? Неправильно обманывать меня. Или ты там одну козу у себя где-то спрятал? Давай, давай. А что на дос было, Правило въезда? Обоснованный отказ, хорошо. Сегодня последний день обучения Все, смотри, последний день обучения и Дальше я уже сам начинаю двигаться Поехали Можно поспать? Нормальная такая лежаночка Прилег, отдохнул, покурил, выпил День 4 Пиздец, по нулям Все по нулям Просто ноль денег И что мне с нулем денег делать? Сегодня я проверю, чему вы научились. Приступайте к работе. Ну давай. Контрабандисты. Номер, а, номер, а часть регистрационного номера АТБ. Люблю контрабандистов искать. Друг, как-то ты долго не уверенно едешь ко мне сюда. Так, это не контрабандист. Здравствуйте. <звучит> Мелкая торговля. Ой, я продал ему пачку сигарет. Я могу продать ему ломик. А зачем мне это продавать? Оно же мне, наверное, пригодится. Но у меня есть ломик, правильно? Все. Документы. Спасибо. Так, я с ним немножко торганул. Эээ... По фото он не похож. Суренхадьи. Но это не значит, что он не соответствие. Не соответствие. Не соответствие. Фото тоже не соответствие. Опись грузов. Что везешь? Так, груз. У него что? Бочка машинного масла. Четыре. И фонариком дай-ка мы осмотримся На всякий случай Может быть все что угодно Может быть все что угодно И не хотелось бы этот момент профукать Так ну бочек машинного масла И правда 4 штуки Выйди пожалуйста из машины Бочек машинного масла и правда 4 штуки А вот тут у нас двигло Так хорошо здесь ничего нету На двери ничего нету На, на доске приборов тоже ничего И на потолке тоже пусто Хорошо, бочек машинного масла Четыре Но у него по паспорту несоответствие mm? э -э Загрузи, Отмагуров. пожалуйста, обратно груз Загрузи, пожалуйста, обратно груз Теперь смотри, мы это выключаем, это прячем Это закрываем и Говорим его Досмотр закончен, на этом все И Въезд запрещен Нет. -а. Нет В смысле нет Паспорт просрочен Фотография не та. И номер паспорта не тот. Ты за кого меня принимаешь? Давай гуляй. Так, номер АТБ. Опа! А вот и мой контрабандист подъехал. Ну что, дружочек? Документики, пожалуйста. Вот, пожалуйста. Все должно быть в порядке. Куда ты, блядь, поехал? Нет, Сука! Так, Сука! Рачивайте Рачивайте Давай, пошли! Пошел! Блядь, еще же завести ее надо. Поехал, поехал, поехал! Погоня! Какая музыка, а? Я участвую первый раз в погоне. Так, а как мне его на Таран или мне по нему стрелять? Блять. Задержите беглеца. Я не вписался в поворот. Как я должен был увидеть этот поворот и вписаться в него? И прикинь, какой наглец, блять! Протаранил мой шлагбаум Протаранил мой, сука, шлагбаум Друг, ты ж не уедешь от меня, блядь Я сейчас тебя догоню и выебу Ну что, блядь Вылазь нахуй Арестован, блядь, бородатый хер Вернитесь в офис на посту и получите новые приказы. Поехали быстрее! Бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля. А что с этой машиной надо было делать? Или тут они сами разберутся? Можно уже без сирены, пожалуйста. Погнала, погнали, погнали, пошла жара, пошла жара. Вот это хорошо, вот это хорошо Прям было, вот эта вот погоня была прям хорошо Фух Я, если честно, думал, что я его не догоню Я думал, что я его не догоню Но все прошло куда гораздо лучше, чем обычно могло пройти Я-то думал, и стрельба сейчас какая-нибудь начнется, и еще что-нибудь Блять, все разбил а... А да, отремонтируй пожалуйста машинку а, сейчас все будет спасибо друг спасибо спасибо дружочек ремонт автомобиля минус 50 долларов так этот пирог у нас уже в тюрьме сидит ответить на звонок О, у меня есть руки Товарищ, у нас пропала связь с оперативной группой сержанта Гаврилова. Они преследовали повстанцев кровавого кулака возле лесопилки. Дело срочно, так что поезжайте сюда как можно скорее. Вас будет сопровождать капитан Сорокин. Потеря радиосвязи. о, -о, -о, -о! Спецоперация! хе <с tweede> Всегда с него угорал. А где тот арестованный? Сигареты. Ладно, пусть пока будут здесь. Свет можно выключить. Восстановить контакт с оперативной группой. Сержанта говорила. О-о-о! Неплохо. Пистолет Макарова. Так, Сорокин, ты готов? Закрываю Это дверь задан. Это дрожь... Наверное снова сбой в работе оборудования Такое случается каждый месяц Так, мы едем на восклицательный знак Тихо А чё они все на одно лицо? Я ж только что такого вот недавно пытался не пропустить через границу А он уже здесь катается Это как вообще понимать? Окей Сейчас мы двигаемся к лесопилке, правильно? А как далеко ехать к лесопилке? А недалеко. Но мне нравится, что они вот здесь вот в таких типа горах живут. Типа тут воздух, природа, тут все очень круто. Тут я я здесь сижу в кабинете в кабинете хотел сказать, в комнате и чувствую, как пахнет смачно. Просто ухает все. Так, мы на лесопилке. Надеюсь, это будет начало плодотро. Ох ты, сука. Вылазь. Нет, вылазь, поехали драться, блядь. Пошла жара. Да почему ты не убиваешься? Стука, они меня убили. Нет, вы должны их замочить. Где загрузить сейчас? Быстрее, по мне мне кажется он чужой, товарищи умирайте вы нужна Акиристану. Ак каристану А-Каристану. Каристанского востребует. Каристанского востребует. Повстанцы уверены, ваши вашей избегают слесопилки. Через час обеспокоенный комиссар отправляет на место своего заместителя вместе с подкреплением. Рано в вашей голове оказалась поверхностной. К сожалению, товарищу Сорокину не так повезло. В смысле? Обучение завершено. Поздравляем, вы уже готовы к самостоятельной работе. Правильно выполнять свои обязанности, чтобы получить повышение. Более высокое звание увеличит заработок и открывает доступ к новым функциям поста. С этого момента мы больше не будем поддерживать вас финансово. Задолженность объекта приведет к немедленному увольнению. Ложная помощь. Запас инструментов на складе пополнен. Похоже, вы готовы к службе. По приказу комиссара снежнее я буду следить за вашими дальнейшими действиями. А это что? Король Иркей совершило гнусное предательство ради блага граждан А, газета Ложная помощь, прещищена контрабанда оружия Это мы сделали, кстати, это я сделал Так, смотрим Национальность Альбарак, возраст 10-35 Повреждены разбитые фары автомобиля Так, ну пистолет остался Пистолет остался фары все целые привет привет хочу осмотреть твою машинку выйди пожалуйста возраст 35 он в принципе по возрасту подходит Но... на продажу у меня есть пистолет на продажу. Не, ничего такого я не могу тебе продать. Кстати, пистолет надо будет продать. Водки, мешок картошки, пачка кофе. Я что, могу рассады здесь делать? А так, документы, пожалуйста. Ашар Мусаев. Королевство РК. соответствие. По фотографии тоже не несоответствие. Попись грузов нету. Сравните правила въезда с документами водителей и состоянием автомобиля. Правила въезда. В связи с открытием между королевством и приступ к На все товары из этой стороны. Запрещен въезд водителям, перевозящим товары и багаж из королевства РК. Так у него нету товаров и багажей. Но я в любом случае ему отказываю, типа. Досмотр завершен, и въезд запрещен. Потому что у него они не правильные документы. Неправильные документы. Все, давай, двигай отсюда, дружочек, пирожочек. Следующий. Так, у этого фары вроде не разбиты. А где номера автомобиля? Ага, разбитые фары. Так. или осторожно. А, документы Так, он, он похож на Гарри Поттера, блять Так, Амир Ниаран, есть Республика Кагастам, есть Срок действия, соответствия, Хлопья к завтраку и багаж а, Выйди-ка из машины Отойди, пожалуйста мне нужно осмотреть твою тачку а Если в машине нету То это не значит что его нету Чего блять Если в самой машине нету Контрабанды Это не значит что ее в принципе нету Она может быть э, в еде А может быть и здесь Так, пойдем посмотрим. У него фары разбиты. Это что? Багаж, багаж. Я ничего не вижу. Но написано, что у контрабандиста фары разбиты. Смотри. Видишь? А, разбиты фары одна. Правильно? Значит, соответственно. Так, груз в машину возвращаем. А -да. Смотри, багаж три, хлопья к завтраку 3. Правильно? Соответственно. У него разбиты две фары. На этом все. Дальше. Отчеты досмотрим. Все хорошо. Опись грузов хорошо. Фото хорошо. Въезд разрешен. Я не нашел у него ничего И у него разбиты две фары А здесь указано, что разбита одна фара А возраст, блядь, у него какой был Идеальный досмотр Так, ну у меня еще две машинки Так, еще две машинки А вот это такая, ничего, такая так, у этого фары целые. Сам ты пшелок. Осматриваем. Но я ничего пока не вижу. Здравствуйте. Выйдите, пожалуйста, из машины. Выйдите, пожалуйста, сначала из машины. Только не попачкайте мне Да-да-да, я вижу, у тебя тачка прям крутая-крутая. <говорит> документы а Акаристан, хорошо все здесь пока все хорошо удобрение багаж мыло 20 октября 1991 здесь все хорошо по фотографии тоже все хорошо дальше опись грузов смотрим Так, да, я выйду. Не могу выйти из машины. О, могу. Так, сколько ему лет? 35 лет. Ему 35 лет. Управление постом. С этой помощью этого компьютера вы можете улучшать свой пост, контролировать ежедневную стоимость его работы и так далее. О, а давайте чуть позже. Подождите, чуть позже, когда мы разберемся со всеми грузами. Вы видели? У него может быть контрабанда. Ему 35 лет. 35 лет ему. Ему 35 лет. 35 лет. Наверное, все-таки это был контрабандист, но я его просрал. А нет, там еще две машинки. Суп какой-то. Так, ну, с этим все хорошо. Ну, у него 35 лет. То есть, он вполне себе может быть контрабандистом. Но я знак змеи не вижу нигде. А он, если бы был, я бы его сразу, наверное, увидел. Правильно? Правильно. И здесь тоже ничего не... Надо смотреть внимательней. Надо смотреть внимательней. Надо смотреть внимательней. Да, я не вижу ничего. Я не вижу ничего. Ничего не вижу. Да не может быть! чтобы он был чист. Может быть, чтобы он был чист Что-то здесь точно не, не хорошо. Что-то здесь точно вот нехорошо Ладно Получается все ок Смотрим опись грузов Мыло 2, багаж 2 Удобрение 6 Это все сходится э -э Так, документы у меня Сложи, пожалуйста, все назад Сложи, пожалуйста, все назад Тачку можно закрыть. Можете ехать. Пусть уезжает. Ну, все нормально, типа. Отлично. Отлично. Пожалуйста. Давай уже, Мне уже следующих надо завозить. Там еще две машины. Мне кажется, одного все-таки я упустил контрабандиста, который был с разбитыми фарами. Так, я тебя уже видел. Документы. Конечно, необходимо. Королевство РК. А по описи что? Маснур Ибраев. Золи Залуполи. 8 сентября. Это пока все сходится. Мой еще средство и багаж. Мой еще средство и багаж. Ты бы, блядь, поменьше разговаривал Ты бы поменьше разговаривал Мощие средства и багаж Так, ну, пока ничего такого я у него не вижу Пока ничего такого я у него не вижу Может, у меня фонарик уже сдулся, этот ультрафиолетовый Национальность Альбарак Пары вроде целые Пары вроде целые. Смотрим. А национальность у него какая? Королевство РК. Да, ну, багаж и моющее средство. А моющее средство ввозить запрещено. Видно постановлением? Все, что в запрещен вес водителям, которые перевозят грузы и багаж из Королевства РК. Значит мы идем к нему, возвращаем все назад в машину И до свидания нахуй Это еще, ты что мне угрожаешь? Ты мне что угрожаешь? Бля, я, я этот Сука, пошел вон отсюда 20 баксов даже не жалко Следующий так стекло разбито а я не отметил опять ошибку блядь! Разбиты стекла о пиздец еще так много документы я уже могу ему сразу отворот-поворот давать. А что ты досмотри? Правила въезда нет. По фото он подходит. Давай смотрим машинку. Можно я к тебе сюда заберусь? Так, бля, я, зачем я мучаю ч, ч, ч, челика этого? Единственное, что я могу здесь найти. Правильно? Ну, ничего могу не найти. Контрабанды здесь вряд ли будет. Просто он не сможет въехать. Вот и все. Давай делаем опись, ладно. Все, что он возит с королевства РК, запрещено. Это вообще медицинское что-то бочка с горючим. Ты еще тут блять взрывать собрался или что? Смотрим. Мешок цемента 10. Моющее средство 3. Хлопья к завтраку 5. Ящик с лекарствами 2. Биохимические материалы. Ага. Опись неправильная. А это значит, знаешь что? тебе теперь опять нужно пошуршать а и да. все я сложить назад а тебе въезд запрещен я все время забываю указывать так досмотр запрещен на этом все въезд запрещен я указал нет. два пункта нет не обижайся пожалуйста а то прострелю шины сейчас давай Тарахань. все дверьки закрыли мы ему. ну королевство и аркей правильно 360 долларов в этой сводке вы найдете все ошибки последнего водителя если он был контрабандистом, вы можете узнать он был товар неправильно отмеченное поле имя Ошибка не отмечена Правильные данные Отмечена ошибка А, надо было все сравни... сравнивать Ну так я же все сравнил, смотри Ну, че ты в самом деле Че ты в самом деле, ебаный сыр Так, машинку пока Ой-ой-ой, дорого Постовой Максимов, квартира Блять. У меня денег нету на это все дело. Ну все, теперь можно идти отдыхать. Погнали. Теперь можно и на отдых законный. Правильно? Правильно. Все. У нас еще прошло два дня. Как говорится, даже три дня. У нас был третий, четвертый, пятый и сейчас шестой день. Шесть дней. Про... Ой, четыре дня мы сделали. И баланс 210 остался. И баланс 210 долларов остался. Это хорошо, я считаю. Все, мои дорогие, на этом, если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки, рассказывайте друзьям, делитесь впечатлениями в комментариях. Спасибо большое. «Хороший день в Акаристане» говорит, ждет. Ой, не нравится мне эта музыка. Если вам понравилось, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки, рассказывайте друзьям, делитесь впечатлениями в комментариях. Всем вам желаю крепчайшего здоровья, хорошего времени суток, берите себя, не болейте. До скорых встреч и всем пока.